Новинки от фабрики интерьерной ковки. Декоративные колпаки в виде мышат и крыс – символов наступающего 2020 года. Колпаки выполнены из панбонда высоту полтора и 1 метр. У основания имеется фиксирующая кулиска для прочного удержания колпака на растении. Колпаки служат не только для декора. Их основная функция – это защита растений, винограда, роз и хвойников в осенние и зимние периоды. Вы можете купить оптом крывные колпаки на fabrikakovki.ru цвет Спанбонда серый с декоративными аппликациями мышь и крыс.